Сегодня мы рассмотрим примеры лжи и манипуляций, используемые адептами плоской Земли. Рассмотрим видео, указанное мной в описании этого видео. Первые 6 минут видео нам рассказывают, что сторонников теории плоской Земли все больше и больше и так далее. Никаких фактов. Нас пытаются приучить к мысли о том, что это научная теория и она пользуется популярностью, что это некоторое тайное знание. Лишь заговор, спонсируемый масонами, с целью скрыть правду от всего населения планеты. Все, кто знает правду – ученые. Сотрудники НАСА и астронавты финансируются масонами и тоже являются участниками заговора. Фактически, мы видим манипуляцию, рассчитанную на хорошо внушаемых, конформных людей. Никаких доказательств того, что имеется какой-то заговор, и он спонсируется масонами, не приводится. Ну вот, наконец-то, на седьмой минуте начинаются так называемые доказательства. Почему? Все логично. Какая модель Солнечной системы могла бы существовать, если Солнце бы неподвижно висело в пространстве? Но это не так, ведь в космосе все движется. Если все было бы так, что солнце по логике вещей должно лететь с огромной скоростью а планеты лететь за ним и крутиться по спирали но этого быть не может почему этого быть не может никто так и не сообщил зато в начале объяснения указывается что все логично чтобы человек сразу же запомнил что объяснение все логично второй факт сила притяжения и отталкивания планеты солнца Сила притяжения позволяет планетам не улетать от Солнца, а сила отталкивания позволяет не сталкиваться друг с другом и держаться на определенном расстоянии от Солнца. Но массы планет различны. И если Солнечная система существовала бы в той модели, которую описывают в книгах, то планеты с большей массой должны находиться ближе к Солнцу а с меньшей массы дальше, так как силы притяжения для маленьких планет требуются значительно меньше, чем для больших. Маленьким планетам просто не хватило бы силы отталкивания, находясь они на таком сравнительно небольшом расстоянии. Здесь мы видим классический пример манипуляции. Научным оппонентам приписывается, что они заявляют о некоторых силах отталкивания то есть ролик рассчитан на плохо подготовленных в общей физике людей. В отличие от первого примера, который элементарен, этот я даже рассмотрю подробнее. Первое. Действительно, у многих школьников вызывает проблемы, например, расчет первой космической скорости. Для многих людей очень сложно представить себе, что все, что происходит при этом, это действие одной силы. Поэтому, особенно забыв школьный курс физики, Человек действительно может представить себе некоторые силы отталкивания, которых нет. Действительно, представить себе силу отталкивания гораздо проще, чем представлять себе инертную планету, которая никуда не отталкивается, а просто находится под действием одной лишь силы притяжения и больше ничего, но не падает на Солнце. Если вы забыли о чем речь, кратко поясню. Представьте себе камень который вы бросили. Он не сразу упадет на землю, а лишь спустя какое-то время. За это время он улетит от вас на некоторое расстояние. Представьте себе, что вы Бог и можете бросать камень так сильно, как только пожелаете. Сначала вы бросили камень сильнее. Он улетел дальше. Потом вы бросили его еще сильнее. И он улетел еще дальше. Наконец, вы бросили камень так сильно, что пока он летел на Землей, он не успел на нее упасть. Нарисованные траектории не очень правильные, но смысл именно такой. Камень успевает пролететь всю Землю раньше, чем успевает на нее упасть. И падает уже за Землей, в пустоту. То есть, очень быстро летящая планета успевает сместиться на значимое расстояние. За это время она чуть-чуть успевает упасть, а направление силы тяжести также меняется. Скорость планеты постепенно меняется под действием силы тяжести, и планета разгоняется уже в другую сторону, постепенно описывая окружность. Объяснение взаимодействия силы тяжести и инерции планеты у меня заняло минуту 20 секунд, и я не уверен, что если вы забыли это, то сейчас поняли. Расчет адептов плоской Земли строится именно на этом. Человек, склонный верить в концеперологические теории, возможно, либо не поймет объяснения модели, либо отвергнет его, как путанное, даже не попытавшись понять. Таким образом, манипуляция достигнет успеха для некоторых людей, даже если ее пытаться опровергать. И даже если этот человек посмотрит опровержение. Заметьте, что никаких расчетов, подтверждающих противоречие научной теории самой себе, адептами плоской Земли не приводится. Если бы они попытались рассчитать свое утверждение о том, что маленькие планеты должны быть дальше от Солнца, то они пришли бы к тому, что это не так. Научная теория такого не утверждает, и никакого противоречия в ней нет. Напомню, что адепты плоской Земли ссылаются именно на противоречие существующей научной теории самой себе. Приведу краткий расчет, чтобы не быть голословным. Закон всемирного тяготения определяет единственную силу, действующую на планету. В обращении, что планета одна. Планета движется по траектории, которая препятствует силе инерции. Силы инерции равны произведению массы на ускорение. А ускорение равно квадрату скорости, деленному на радиус круговой орбиты. Таким образом, силы инерции равны лишь силе тяготения, больше никаких сил здесь нет. После несложных преобразований, доступных каждому, мы приходим к тому, что радиус орбиты планеты никак не связан с ее массой. Массы сократились. Радиус орбиты планеты, то есть ее расстояние до Солнца, зависит лишь от скорости этой планеты. Адепты Плоской Земли провели свою манипуляцию в надежде, что большинство смотрящих их людей не станут делать эти простые расчеты. В этом видео мы видим следующее. Первое. Видео начинается с шестиминутного вступления, где нет никаких обоснований, есть лишь изложение гипотезы Плоской Земли и бездоказательное утверждение о том, что истинность гипотезы скрывается масонами. Второе подается как факт. Третье. Используя вспомогательное словосочетание, все логично. Адепты пытаются запутать человека, забывшего школьную программу и принцип относительности движения. Четвертое. Далее. Адепты пытаются играть на более сложных вещах. Мало кто из гуманитариев помнит, почему планеты не падают на солнце. Поэтому то, что они будут говорить дальше, не будет встречать серьезного сопротивления. Пятое. Адепты используют прием манипуляции, при котором приписывают физикам то, чего физики не говорили. Шестое. Далее адепты рассматривают противоречия в якобы физической теории, причем выносят новые термины, такие как силы отталкивания, которых у физиков нет. Седьмое. Разумеется, адепты находят противоречия, которые сами же и внесли. Восьмое. Никаких расчетов сил притяжения и отталкивания они не делают. Ведь никакой теории таких расчетов нет. Как видим, манипуляция не такая уж и простая, как кажется на первый взгляд. Остальные манипуляции в видео аналогичны. Я не думаю, что стоит их рассматривать. Если вы хотите получить какие-то подробные объяснения физических принципов, можете оставить вопрос в комментариях к видео.